Поставь перед женщиной двух-трех мужчин, она безошибочно выберет того, кто с ее точки зрения является для нее правильным или безопасным, причем абсолютно искренне считая, что она выбирает его, исходя из своих собственных симпатий. Но эти симпатии это большой комплекс которые включают в себя и точку зрения безопасности как со стороны астрала, и точку зрения безопасности так как со стороны будхиала. Человек, выглядящий так, скорее всего, будет являться безопасным. Причем решение такое принимается совершенно не задумываясь. Недаром говорят, что женщине надо три секунды для того, чтобы определить шесть для особо тугодумных, чтобы определить, нравится ли ей мужчина или не нравится. Так мужчине надо немножко больше времени, потому что все-таки будхиальное тело у мужчин имеет большую свободу, чем у женщин. Так устроено, так специально запрограммировано. И тем не менее, женщина такое предпочтение имеет, не исходя из своих симпатий, основанных на физиологии а весь комплекс знаний о людях, и в том числе о мужчинах, который включает, в себя, безусловно, и каузальное тело, своего собственное и самое главное, ценности и убеждения на уровне каждого тела. Это и имеет отношение к пресловутой женской логике. Это женщина, которая думает сразу всеми телами одновременно и выдает несколько такое комплексное значение окружающего мира, основанная не столько на картине мира, сколько и на пролонгации ее в будущем. Любая женщина будет стремиться к стабильности. В принципе, любой человек будет стремиться к стабильности, но женщина в большей степени, поскольку на ней, скажем так, лежит задача сохранения жизни своего потомства, поэтому стабильность в, ментальном, в ментальной картине женщины в большей степени проявлена, чем в ментальной картине мужчины. Поэтому она и умудряется думать всеми телами одновременно, выдавая совершенно парадоксальные умозаключения, не ментальные, нелогичные. А Все почему? Потому что она обязана учитывать не только свою ментальную картину мира, но и эмоциональное чувствование в виде интуиции и будхиальные установки в виде ценностей и убеждений, предполагая, что именно такой комплекс будет пролонгирован в будущее, то есть до стабильно завтрашнего дня. Поэтому выбор женщины всегда бывает парадоксальным с точки зрения мужчины, умозаключение ее бывает парадоксальным и для нее самой тоже парадоксально исключительно по этой же самой причине.